30 января на 81-м году жизни скончалась выдающийся ученый-лингвист, заслуженный профессор Казанского федерального университета Эмилия Балалыкина. В мраморном зале второго учебного корпуса КФУ состоялась гражданская панихида. Она была уже 4-й раз ученые, ученисты в любом смысле, даже решение в каждом ученом всегда с ней было легко работать. Я считаю, что для нас это очень большая потеря, ее имя знаменует целую эпоху в развитии казанской лингвистики. У Милии и было множество наград, среди наиболее значимых заслуженный деятель науки Республики Татарстан. В 2017 была удостоена государственной награды медалью за доблестный труд. Ректораты Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого от имени всего коллектива Казанского федерального университета выражаются болезнами родным и близким Эмилии Агафоновны. Анна Глазунова, Олег Апачаев, Универньюз.